чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А, если, а, а мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. Спасибо, спасибо. Тень. Давайте здесь остановимся. Вот просто такая яркая фраза, да, ну как да. Яков опять же относился, но, чтобы ваш, вот, вашу ревность, так сказать, умерить несколько и пыл, я вам приведу из достопамятных сказаний, там, когда монахи читали этот отрывок, то один из них сказал Отче Якове, недовольно ли для тебя и оставшихся сколько десяти там или девяти, да, я не считаю Семена, а другой сказал ему. Ава, что Бог оправдывает, того не осуждай. Вот, понимаете? То есть тут вот в таких вещах надо нам по -умереннее судить, потому что ну, ну мы даже не представляем эту ситуацию. Мы не представляем это общество древнее. Вот, не, это вообще, то есть это, это все другое. Понимаете? И действительно уже Господь, если его вот так вот выделил, вас высел то ну, ну что мы тут как-то, Спасибо, вот согласилась. я не права. Я по-человечески так вот сужу, а тут как бы Более, может быть, даже по-современному, знаете, с гуманистических каких-то позиций, там это все... Вот, значит, голод усилился на земле. Кстати, а вот как раз об этом стихе, к этому стиху относится комментарий Оригена, хотя, конечно, здесь говорится о голоде именно реальном, физическом голоде, но у пророков будет такое упоминание, пошлю я на, тогда будет на земле голод, но голод не физический, а голод слова, слышание Слова Божие. Слышание Слова Божие это тоже голод и, конечно, вот эти, здесь мы видим прообразы, они тоже есть тоже есть, когда иудеи возвращаются ко Христу, вот они как бы жаждущие и алчущие вот именно истинного хлеба, истинного э, пития. Ну, э, хлеб э, быстро кончается, ну, сколько они привезли там на своих ослах, да, там по, по паре ну, мешков. кормить, конечно. Да, не, ну и ослов-то явно они не кормили, что Ох. толкователи говорят, что возможно, они не кормили и даже своих слуг. То есть, скорее всего, это только вот семье Якова. Но и семья Якова, когда они вернутся, не вернутся, а придут в Египет жить, это 75 человек. Вот, поэтому, конечно, надолго там не хватило. И, значит, Яков опять, все-таки голод не тетка, да. Такая семья большая, хлеб нужен, и он посылает, как бы забыв, да, там а вот, ситуация, да? Вот, забыв. Вот сходите еще, ну мало ли что. Ну Египет большой, но я забыл упомянуть, что толкователи говорят, что видимо Иосиф он занимался всеми иностранцами, но это политический вопрос. То есть он распределял хлеб, если египтянам могли дать, давать его подручные, естественно он один не справится, чтобы там сколько кому дать то иностранцы это дело уже политическое, давать хлеб, не давать, сколько кому давать, и этими вопросами они все шли через Иосифа, и поэтому миновать Иосифа им невозможно было никак. И Иуда, видимо, зная это, говорит, что вот тот человек решительно сказал, не являйтесь, если брата вашего не будет с нами. Вот. И э, если, значит, пошлю, что купим, пойдем. А если не пошлю, что не пойдем. И второй, раз, второй раз повторять те же самые слова. Иаков, Израиль, он же Израиль, да, как мы помним после, после чего ему такое имя дается. Свеча с Богом. А как Израиль переводится? Там же, была, там же была не просто встреча с Богом, а борьба, борьба. с Богом. А, да, борьба. борьба Израиль, вот один ну, первейший, самый близкий перевод, это Богоборец, богоборец да. собственно говоря. да. Вообще, нет. И вот интересно употребление до этого он везде Иаков упоминается, да, а здесь Израиль. Вот, то есть тоже такой момент интересный, над которым можно, кстати, порассуждать, потому что он частично противится промыслу Божию, не отпуская Вениамина mm -hmm. а, в Египет. Но здесь он уже все-таки а, соглашается, но не просто и обвиняет опять своих сыновей, зачем вы сделали такое зло, ну как, зачем, правда, рассказывать, ну, кто там у тебя дома? Вы пришли за хлебом, вот mm -hmm. деньги взял и ушел. И им приходится опять оправдываться, что... Они говорят, могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата? Ну, действительно, но ну, кто это скажет? Кому нужен какой-то брат там? Только Иосифу. А про Иосифа они подумать совсем не могли. Поэтому, конечно, их понятно и вот это отчаяние отца, и понятно их недоумение. Потому что, ну, кто же мог подумать вообще, что случится такая ситуация? Иуда... Теперь Иуда уже выступает, не Рувим, Рувим уже ничего не говорит. Иуда, ну, просто он не предлагает уже, как более, видимо, умудренный своих сыновей. Ну а что он предлагает? Я буду виновным пред тобой во все дни жизни. Ну, вот как бы. Ну, а я кого-то от этого что? Еще один виновный, то есть, конечно, для я помню, это не, не аргумент. Хотя э, на просьбу Иуда он все-таки вот преклоняется. Все-таки вот на Рувима тогда он не отреагировал, да, в конце прошлой головы а это повествование было. А Иуда, когда говорит, вот видимо он так вот с, таки, с такой решительностью, с таким вот так убедительно говорил, что Иаков соглашается на этот раз. Ну, в общем-то, ему, видимо, и деваться было некуда, потому что голод реальный грозил всей семье. Ну и вот это то в конце говорит, вот мы уж сходили бы два раза, уже если бы ты вот, не упрямился, да? И как мы сказали, что именно вот это два человека, которые свою ответственность предлагают Иакову, это те, кто хотел спасти Иосифа, и опять они в этом деле участвуют. И вот, ну, Иаков, как по законам восточного, так сказать, гостеприимства, он. Вообще считалось, что кому-то обратиться, к кому-то прийти и не привести каких-то подарков, даров, тем более к царю, к вельможе. Это вот неприлично. И ну, здесь какие-то, получается, уже он предугадывает родственные отношения, какие-то не родственные, но вот дружеские. Какую-то дополнительную связь, потому что вообще ситуации непонятны. Человек, правитель Египта интересуется... Семьей какого-то там кочевника хнанского. Ну, ну он по-своему там богат считается. Но для Египта что это богатство? да, Это все конечно какие-то крошки. И вот он хочет как-то выразить. Может быть э, задобрить таким образом. Хотя конечно для правителя Египта это пустяки. И вот предлагает взять с собой то, то чем славится этот край. там Бальзам. Мед, значит, ладан, смолы, орешки миндальные, фисташковые. У святых отцов это все толкуется, есть в символическом смысле. Мед, причем мед тут имеется в виду не просто мед, которого, как говорится, было полно. Она же земля ханаанская, она текла медом и молоком сказали они. Вот. Но и в Египте было полно меда пчелиного, а это сгущенный этот виноградный сок такой который вот считался лакомством. Ну, делают восточные сейчас. Он, грузины делают, азербайджанцы такие это вот орешки в таком этом, застывшем. А -а -а. Кайфе, такие. Восточные сладости. В общем, это было еще из древности, это велось. А -а -а -а. Ну, вот, и отдает и вениамина. Но при этом он вспом вспоминает Бога, имя Божие. И святые отцы говорят, вот он смиряется, но полагается здесь на волю Божию. Такой тоже пример, когда чего-то мы не хотим делать, но мы вынуждены это делать, да, то Господь всегда рядом. То есть у нас ничего не остается, как положиться на волю Божию, призвать Бога. И очень плохо, если мы это забываем делать. Потому что это всегда сделать не только можно, но и необходимо. А бывает вот в таких ситуациях, в тяжелых каких-то эмоциональных, мы как раз это и забываем. И вот Иаков, почему он про отец и пророк Божий, он об этом, в общем, не забывает никогда. Бог же всемогущий, он здесь употребляет термин El Shaddai, это Бог всемогущий, как и упоминали отцы его, также. И он надеется на помощь всемогущего Бога и уверен, что этот всемогущий Бог даст милы, найти милость у человека того. То есть Бог всемогущий не только в том, что он там может всех победить, сокрушить, но он может умягчить сердце фараона, умягчить сердце вот второго царя, и на это Иаков рассчитывает, а не на какую-то внешнюю победу. Значит, сыновья берут Вениамина. И идут в Египет. И приходит в Египет. Давайте дальше почитаем.